Национализация, национализация, приперли вообще как собаку к стенке. Это последний звонок, это третий звонок уже. Затачьтесь как следует дешевым бензином. Покупаешь доллар, продаешь доллар, закладываешь квартиру. Все, блядь, пропало, все жопа. Буль-буль-буль-буль-буль. На что опираться в эти сложные времена? Ты пользуй лук, чтобы не загореться заживо в этом аду. И снова здравствуйте. По традиции добрый день говорить не буду. Он не очень-то и добрый. Сегодня остановлюсь на некоторых моментах, которые кардинально меняют нашу с вами жизнь. Мою жизнь, твою жизнь, жизнь твоих родных, близких. А также я дам несколько дельных советов, которые позволят сохранить человечность, разум в эти непростые времена. Поэтому обязательно дождись этого пункта. А пока подпишись на мои соцсети в Телеграме, в Рутьюбе, в Яндекс Зене, чтобы не потеряться, ведь YouTube в любой момент могут того прикрыть. Путин поддержал идею внешнего управления уходящих из России компаний. Об этом он заявил 10 марта в ходе совещания с правительством. Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Никакого произвола здесь нет. Мы найдем легальное решение этих вопросов, заявил Путин про национализацию кто только не говорит. Некоторые крупные очень предприниматели говорят, в частности, что национализация вернет нас на сто лет назад, в семнадцатый год, и нанесет непоправимый ущерб для экономики, для доверия инвесторов и так далее. В общем, смотрите, сейчас будет истерия, вот это вот она будет нарастать. Национализация, национализация, флаги там давайте, вот, наконец-то, вот. Национализация — это экстраординарный путь, который, ну, знаете, когда уже тебя приперли вообще как собаку к стенке и когда ты блин, уже ничего не можешь сделать, только в этом случае это уместно. В другом случае, пожалуйста, внешнее управление, переговоры, уговоры, убеждения, стимуляции. Ребята, знаете, сколько много способов простимулировать, а? Давайте все вопросы про необходимость обеспечения стратегической безопасности страны, стратегической безопасности там критических узлов, там, водоводов, там, электросетей, энергетики и так далее будем рассматривать комплексно, если действительно нужно какое-то предприятие, которое остановилось, но ну, вот по причине ухода иностранцев, ну, давайте в нем введем внешнее управление и пусть оно продолжит деятельность, но как только иностранцы придут, сразу вернем это предприятие им если наше правительство проведет такие вот какие-то меры по национализации да, предприятий стран недружественного списка, то слушайте, ребята из дружественных стран будут, знаете, что думать, а там могут вот отнимать предприятия, а вдруг наша страна станет когда-то тоже недружественной и вот, и тоже Будут испытывать вот дискомфорт при начале взаимодействия с Россией. Дайте раз, возможность работать бизнесу, он сделает продукты, проекты, услуги, все сделает, но только, но только, пожалуйста, не, не долбайте сейчас бизнес, иначе мы вернемся действительно не в семнадцатый год, а вообще в какой-то 1300 год, когда там ели три зернышка там и на ходу уходились там с топорами и так далее. Ребят, я не хочу, а вы хотите, кстати, напишите, кто хочет, доисторические времена вернуться. Вот, я не хочу, а ты? Импортозамещение. Конечно же, самым лучшим ответом на все эти эмбарго, санкции и так далее, да, является не национализация или не что-то такое резкое, мы об этом поговорили, да, а какие-то способы производства товаров и услуг, которые теперь привести нельзя или купить нельзя, да, производство их является, ну, нормальным шагом. Давайте поговорим об этом. Россия ведет временный запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС. Ну, самое быстрое, что можно сделать? Да? Запретить что-то увозить куда-то, чтобы осталось, ну, оно же уже есть, оно уже произведено, давайте его не будем куда-то увозить, а себе оставим. Ну, вот такой вот нехитрый способ, но, в принципе, очень быстрый. Сахар и зерно, короче, будут. Нормалек. Так, идем дальше. Российские сети общественного питания за год Могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов Макдональдс, заявил мэр Собянин. Ну, я верю мэру Собянину и надеюсь, что Макдональдс или как это, бургерные будут в Москве, поэтому верю. Вообще стоит отметить, что сейчас очень много таких бравурных заявлений, что мы все заместим, все построим и все сделаем. Ну, дорогие мои, я вам так скажу, так как занимаюсь этим уже лет 30, конечно, все можно сделать, но только у некоторых производства в некоторых предприятиях есть циклы. Некоторые, вот как закусочные, можно сделать за полгода. Согласен. Но, например, такое производство, как минеральная изоляция или каменная вата, и вот только строить три года, и то при условии, что у тебя эмбарго нет, и ты можешь оборудование купить, да, а так, возможно, и дольше придется его строить. А есть нефтехимические какие-то производства, их вообще строить там 9 и 12 лет есть. Ну, поэтому, конечно, все можно сделать, только вопрос, чтобы мы остались живыми до того времени, как мы все это построим, да, очень важно. Поэтому я сегодня расскажу вам не о тех заявлениях, которые делают люди, потому что их слишком много. И не о тех заявлениях, которые говорят, что ничего вы не импортозаместите, вы умрете, потому что все, вы задохнетесь. Вот не об этих радикальных взглядах. Я вам расскажу о реальных делах, которые происходят, те, которые я вижу, и те, которые вот объективно вот могу сам пощупать руками. Вот этим. например, вы все знаете про R&B и Booking.com, да? Все, теперь нельзя, значит, отели бронировать, квартиры бронировать, а как ездить по России, например, там отдыхать? Так вот, есть резидент клуба, который я соосновал, Эквимон, да? да. и он основал компанию Твилл. Вот здесь ее логотип, вот здесь ее сайт будет. Так вот я вам так скажу, с момента закрытия Booking и он пишет, да, у нас рост трафика в 4 раза и рост брони в 6 раз, и наш фокус сейчас стать номером один по бронированию жилья для поездок в России. По части Booking.com, R&B и так далее. Вот видите, уже импортозамещение, уже случилось. Более того, я отдельно хочу сказать всем предпринимателям, бизнесменам и так далее, приходите и становитесь резидентами клуба Эквиум, тогда и у вас будут случаться такие вещи, смотрите, взлет вашего бизнеса и так далее. По компании Технониколь. Ну, мы тоже раньше могли завести какие-то компоненты, сейчас очень сложно их завозить и, более того, риск такой, что вот сейчас можно, а завтра опять нельзя, да? опять можно, потом нельзя. Значит, что мы делаем? Мы, конечно же, составляем целый список, что еще мы в ближайшее время начнем производить в России. Значит, мы сейчас эти цеха построим просто. Все. То есть мы не можем по-другому просто, понимаете, мы ответственны за рабочие места, за доходы и так далее, поэтому мы не допустим, чтобы непрерывность производства кровельных материалов, изоляционных материалов и всего того, что делает Технониколь, чтобы вот эта непрерывность вдруг пострадала. Поэтому сейчас мы все сделаем для того, чтобы построить недостающие цеха. Несколько коротких, но очень важных новостей. Федеральная антимонопольная служба ФАС видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России. Да сейчас. -то. чего -то никогда такого не было. Ха. Так, мне кажется, это какая-то такая, ну, специальная мера по поддержке хорошего настроения, значит, автолюбителей и так далее. А, нет, смотрите, действительно, Америка запретила импорт российских нефтепродуктов а там было семь процентов. Выпадающие объемы, так? В результате, смотрите, весь этот объем быстро куда-то еще отвести невозможно, значит, он остается в России. Поэтому, в принципе, ребята, небывалый случай, что санкции и эмбарго, возможно, приведут действительно, ну, таком, к падению внутренних цен на нефтепродукты. Честно говоря, мне слабо в это верится, потому что никогда такого не было, подчеркиваю. Я думаю, что это все равно, если и будет, то недолго потому что в любом случае потом будет необходимость да, зарабатывать деньги, да, платить налоги и бюджет, и опять цена вырастет. Поэтому, дорогие мои автолюбители, затарьтесь как следует дешевым бензином, залейте канистры, залейте бочки, пусть у вас будет запас. Это сильно лучше, чем гречка. Поверьте мне, это ликвидный товар. Гречка, ну хрен знает, когда его съедите, а здесь топливо, бензин, вы всегда можете его конвертировать в деньги. И очень тревожные новости про социальные сети. Meta ну, бывший Facebook, вы знаете, из-за обострившейся ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах, внимание, призывать к насилию против россиян, сообщают рейтерс, ссылаясь на внутренние документы корпорации. Ни хрена себе. Раньше такие посты удалялись, теперь некоторые посты не будут удаляться те, которые посвящены, например, против оккупантов там и так далее, это не будет удаляться. Будет удаляться только то, что связано там, призывы к насилию против граждан. В любом случае, поддержка насилия платформами, Instagram, Facebook, это какая-то херня. Я это категорически не поддерживаю. Неважно кого и чего это касается насилия, да хоть кошечки, хоть собачки, неважно. Мне кажется, все эти посты должны быть просто удаляться и все. И вот, вот он тот самый звоночек-то про YouTube. Екатерина Мизулина сказала, что назрели жестокие меры и жесткие меры в отношении YouTube. Ребята, это последний звонок, это третий звонок уже, все, вы понимаете? Поэтому сейчас, прямо сейчас ставьте на паузу этот выпуск и подпишитесь на все мои телеграм-каналы, ребята. На Руту и на Дзен тоже подпишитесь. Про биткоин. На фоне жесткого кризиса финансовой системы России и ограничений, наложенных наоборот, оборот доллары и евро, резко вырос спрос населения на криптовалюту. Но действительно, некоторые люди не могут заплатить за какие-то товары, услуги и так далее, и ищут спасение в том, что вот сейчас они купят эти криптовалюты, да, и криптовалютами заплатят. Есть такой подход, да. вот. Но сейчас массово происходит блокировка кошельков, открытых россиянам, и так далее. То есть Америка уже возбудилась о том, что вот криптовалюты — это способ обходить санкции и так далее. Поэтому здесь будут очень много новостей в ближайшее время. Пожалуйста, ребят, будьте очень внимательными, если вы применяете криптовалюту для оплаты чего-то. Сейчас огромное количество мошенников в этой области, просто невероятное. 9 из 10 людей, которые занимаются криптовалютами или если вы встречаете, они говорят, мы занимаемся криптовалютой. 9 из 10 мошенники, просто вы должны знать это. Очень будьте внимательны, пожалуйста. Сейчас будет самая важная часть этого выпуска. На что опираться в эти сложные времена? Но сразу предупрежу, это самая важная часть выпуска будет только для тех, кто сейчас понимает, что реальность очень сложна. Он понимает. А не тот, кто сидит такой, знаете, как бы, а там все рассосется, все будет нормально, там ничего меня это не затронет. Вот это не для таких ребят. У кого есть перспектива, как у того Шарика, да, да? ребят, это вот не для вас, поэтому можете прямо сейчас выключить этот вот выпуск все и уходить. Это только для людей, кто понимает, что ситуация серьезна. Итак, на что обычно опираются люди в сложные времена? Первое, опора на панику. Ты постоянно по кругу собираешь все новые-новые доказательства, что все пропало. Ты такой вот определенный пессимист, потому что ты постоянно, опираясь на входящий новый-новый новый поток социальных сетей, телевизор и так далее, получаешь подтверждение. Ну вот, действительно, все плохо, да? И опираясь на это, ты прячешься в этом состоянии, то есть у тебя возникает ясность. Да, все пропало, все жопа, но это ясность, понимаете? Ясно, все пропало минусы этой опоры, ясность-то возникает, но износ очень большой. Второе — опора на безысходность. Ну, знаете, «Титаник» тонет, да, а повар такой говорит, я тут всего лишь повар, поэтому, ну, я ничего не могу сделать, буль буль буль буль боль Опора на безысходность, она не только в кризис есть. У многих людей в России есть эта опора на безысходность, типа, от меня ничего не зависит. Не от меня зависит уехать в другой город, получить достойную работу, не от меня зависит встретить девушку или мужчину, жениться, завести семью, не от меня зависит, то есть от меня ничего не зависит, я вот, вот, все, не мы такие, жизнь такая. Кто опирается на безысходность, он обретает ясность, но платит за это тем, что он постоянно в полнакала или даже на одну шишечку, вот. и это очень тусклая жизнь и очень хреновая, и очень больно. Третье — опора на действие. Во-первых, любое действие успокаивает, а множество действий друг за другом, ну, вообще говоря, успокаивают и дают ясность. А если у тебя еще есть план, да, с последовательностью этих действий, и ты по нему идешь, вообще у тебя полное ощущение контроля. Поэтому, в принципе, имея план и действия по плану, ты действительно можешь приходить в желаемое состояние. Но у опоры на действия есть и обратная сторона. Если ты совершаешь действия ради действия, покупаешь доллар, продаешь доллар, да, закладываешь квартиру, там, еще что-то, то, то эти действия изнашивают, но они не приносят тебе желаемым. Вопрос, какие действия ты совершаешь. Поэтому будьте внимательны, если вы опираетесь на действия. Четвертое. Опора на этику. Ну, то есть на твои представления. Например, что ты на хорошей стороне, на правильной стороне, на стороне добра, это дает тебе силу, ясность и так далее. Только минус один. А делать-то что дальше? Поэтому опираясь на этику, всегда знаешь, что существуют и другие этики, которые в этот момент, когда ты опираешься на свою этику, тебе недоступны. В этом смысле опора на этику, она может привести тебя к краху. Пятое. Опора на системный взгляд. Это так называемый исследовательский взгляд или взгляд наблюдателя. То есть ты не включаешься. В оценку текущей ситуации. Да. Не проживаешь в драматическом или в трагедийном плане эту ситуацию, а рассматриваешь любую ситуацию как континуум временной. Например, любая война заканчивается, начинается мирное время, и ты себя воспринимаешь не как человек на войне, в кризисе или где-то, а как человек, который уже сейчас живет после войны, в послевоенное устройство. Взгляд такой исследовательский, да, он позволяет тебе не впасть в панику, не впасть в безысходность, не впасть в действия, которые бессмысленны, и не впасть в вот эти этические коматозы. Он позволяет тебе пребывать в исследовательском, наблюдательном взгляде, сохранять трезвость ума и совершать актуальные и подходящие тебе действия. Ребят, будущее все равно наступит вне зависимости от нашего желания. От нас зависит то, какими мы с вами окажемся в этом самом будущем. Сохраним ли мы разум сейчас? или мы придем туда изношенными, исковерканными, искалеченными и так далее. Поэтому от того, какие действия мы сейчас делаем, а от этого будет зависеть наше будущее. Будущее наступит таким, каким мы сделаем его сегодня. Поэтому я хочу, чтобы вы сохраняли свой разум в чистоте, чтобы вы помогали родным и близким. Размножайте хорошее вокруг себя, тогда плохому места просто не останется. Я в огне,